Итак, всем доброй ночи. Хочу вам подарить еще один ритуал, зазыв. Он простой, но очень сильный. Очень сильный, эффективный, и быстро работает. Если вы хотите, чтобы мужчина, который вам понравился, с которым вы общаетесь, вышел с вами на связь, Здесь не обязательно, чтобы у вас с этим человеком были интимные отношения. Просто вы хотите, чтобы он вышел на связь с вами. Хочу вам объяснить, что этот зазыв можно провести не только в целях любовных, но еще и, например, если вы с подругой поругались, вы очень хотите, чтобы она вышла на связь с вами поговорить. Если вы хотите, чтобы... Человек приятный вам, но который вас знает, естественно. Если вы возьмете, напишите имя Киркорова, будете его звать, он, конечно, будет переворачиваться во сне, но к вам не придет, потому, потому что он вас не знает. Этот человек должен вас знать. И у вас должны быть близкие, хорошие отношения. Если вы очень хотите, чтобы он обратил на вас внимание. Ну, по разному поводу. Может общаться с вами, может быть, он какой-то продюсер, и вы хотите сняться в его фильме, а он о вас даже и не думает и не задумывался о том, чтобы вам предложить это. Одним словом, это сильный зазыв. Его можно использовать как в любовных целях, то есть позвать человека к себе, повлиять на него, чтобы он о вас вспомнил, позвонил, может быть, у вас есть, вам есть что сказать, как, как раз в ходе разговора вы ему это выскажете. Либо, если вам человек дорог, но вы либо поругались, либо вы стесняетесь чего-то, но хотите, чтобы он сделал первый шаг, пообщался с вами. Ну, естественно, не нужно начитывать на человека, который вас 20 лет не видел, то есть не видел, он даже не поймет, откуда его зовут, кто зовет. Это нужно читать на человека, с которым вы общаетесь. Вот недавно общались, там, может, месяц назад хотя бы. Итак, простой зазыв, в котором, скажем так, где призыв демона-Фагота, кого призывали испокон веков любовной магии. Вот в этом зазыве, и я его тоже собственно говоря, привела, да, позвала на помощь, и поэтому он работает очень быстро и эффективно. Демон фагот, фагот демон ветров, который очень часто фигурирует в зазывах, в приворотах, особенно в древние времена. Считалось, что он способен найти и привести любого человека, откуда угодно, вселять в него тоску, открыть все его дороги, одним словом, толкать и приводить к вам любого, кого вы зовете. Что для этого нужно? Берете бумагу, э, не расписанную бумагу, то есть абсолютно чистую, не в клеточку, не в полоску, просто бумагу. Чистую белую бумагу. На нем пишите шесть раз его имею. Вот так вот написала. Имя, имя, имя, поскольку я никого не зову и не призываю. Вам нужна емкость для сжигания этой бумаги. Теперь свеча любая не имеет значения. Можете и спичкой зажигать, но не, э, не зажигалкой. В магии должно быть уважение к огню и зажигает его только спичкой. <связать> вот имя, вот так кладете, Читаете шесть раз это заклинание. Потом сжигаете из пламени свечи. И пепел выбрасываете через форточку или окно. Через дверь нельзя никак. Именно форточку, окно вы отправляете в космос, во Вселенную Свой... Призыв, цель, нацеленность. Вот вы этот зазыв, это желание отправили в космос. Посыл, да, такой произвели некий. И через короткое время человек явится. Это просто призвать. Для разговоров, для каких-то дел. Стесняйтесь первые выйти на связь. Или хотите помириться Поговорить в любом случае, если там не сильный конфликт такой, и не нужно более так, более такие сильные работы и силы привлекать, то можете это провести. Когда все завершится, вы поговорили, оставьте шесть монет возле любого дерева и говорите «Откупаюсь» и уходите. Заговор такой. Шесть врат мироздания, шесть темных когорт, Шесть миров, шесть любовных демонов, шесть стражников ночи, шесть черных печатей. Свидетелей зову. И вместе с ними фагота молю. Услышь меня, демон ветров, жги его сердце, вселяй в него безумную тоску. Гони его ко мне всеми дорогами, чтобы как раб припал к моим ногам. Зову тебя по имени. Его имя. Там. Имя, имя, имя. Шесть раз. Вот как его зовут. Я тебе повелеваю. Явись, глазам моим покажись. фэп фэппэээлэра. Фэппэ, фэппэээлэра. Фэппэ, фэппэээлэра. Фэппэ, Заклято. Шесть врат мироздания, шесть темных когорт, шесть миров, шесть любовных демонов, шесть стражников ночи, шесть черных печатей в свидетели зову. И вместе с ними фагота молю. Услышь меня, демон ветров, жги его сердце, вселяй в него, безумную тоску. Гони его ко мне всеми дорогами, чтобы как раб припал к моим ногам. Зову тебя по имени. Шесть раз произносите четко его имя. Полностью. То есть полное имя. Я тебе повелеваю, явись. Глазам моим покажись. фэп фэппэээлэра. Фэппэ, фэп фэп фэппэээлэра. Заклято. Шесть врат мирозданий. Шесть темных когорт.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 Называйте ими шесть раз. Я тебе повелеваю. Явись, глаза моим покажись. Фэпелера. Фэфепелера. Фэпэ, Фэфепелера. Фэпэ, Заклято. Шесть врат мирозданий, шесть темных когор, шесть миров, шесть любовных демонов, шесть стражников ночи, шесть черных печатей в свидетелей зову, И вместе с ними фагота молю. Услышь меня, демон ветров.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 надпись полностью чтобы полностью сгорело. если не сгорит значит спичками зажгите до конца подождите чтобы остыло и выбросите пепел со словами кого зову тот явится да будет так заклято всем удачи и всех благ